Так, эти масштабные, да? Как-то так? Да, да, да. Так. Это, смотри, мы, короче, 10 видео уже снимали, это 11 будет. Что думаешь, пора их выкладывать? Да, можешь выкладывать, в принципе. Я, я себя нормально в этом плане чувствую. Да, да. Считай, American Friend ведет Finals and Management, Л Group, LLC. Ну да, где -то... Так, Long Builder это было. Ну что, у вас уже все, открывать работу, все нормально, идете работать? Ну Там миллион ограничений, нам не дают нормально работать, то есть там, короче, маски, перчатки, инструмент между собой не передавать, не работать в куче, работать там, стараться 6 фит друг от друга, ну, короче, ну, сколько там, 2 метра друг от друга. Короче, слишком много ограничений, получается, сейчас работа будет такая, знаешь. Я вот я э -э -э -э Mm -hmm. да мягко говоря а, поэтому это не очень удобно честно но как есть скажем так как есть mm -hmm. это, mm -hmm. ты... ты что, планирование да я что-то открыл хочу посмотреть у нас да видишь как получается то есть ты хочешь кассовый разрыв подвинуть? Да, я хотел у нас там один эти поставщики, это хотят денег очень сильно. И когда они хотят денег, они звонят мне уже два раза, и надо заплатить что-то. Это те, у которых вот здесь вот 290, а, они хотят, чтобы мы им что-то заплатили. А тем, которым 140 было, там или 130, там ты закинул, да, сколько денег получается? Мы им закинули, да, причем как бы сколько мы мы 30, ну 30 считай заплатили, то есть там было 150. О, О Коль, смотри, у тебя перевод расход, перевод приход какая-то шляпа. Да, да, я видел. Я видел, я задал сейчас вопрос, она сейчас посмотрим. Ну, я думаю, это вот как раз одна из оплат, которую она записала, она ее не это... В перевод расход куда-то не ввела, скорее всего. Ну или... Нет, -то это там, то деньги откуда-то ушли, но никуда не пришли. Ну да, да. Но я это имею в виду, что она, она их не, до, не, до, не доделала. Не донесла до поставщиков? Куда-то. Куда не, здесь где-то транзакцию просто неправильно прописала. Mm -hmm. Она ее просто как оплату, наверное. какую то нанесла. Хотя странно, вот здесь написано. Ту -тун, тун, тун, тун. Ну, чатик капуста, получается, она приходила, ты все подействовала нашу а, методику. Сейчас, блин, приходило. Аж догоняет еще. Нет, очень-очень не очень в этом плане, <связывая> а, Ну самый основной чувак это вот тот, который Опас. до этого мне тоже должен был, да, 57 тысяч, сколько там, вот с ним у нас вообще война, а, ну вот первое вижу. Подожди, а что ты выделил, вверху же такая же сумма? Да, но транзакция. Здесь transfer expense, а здесь other income. А должен быть transfer income? Mm -hmm. Должен быть приход, ну, этот, ну, это, в принципе, пока единственное, что я вижу. Вот он тоже. Второй. А, ну вот они ездили 22 тысячи. Вот, ну, как бы, вот оно и все. Сделай скриншот, отправь и скажи, и напиши что-нибудь все. Так, с этим есть э, по бабкам. Значит, что у нас получается по календарю. Ты еще хочешь запланировать э, доходы, да? Я бы хотел там тысяч еще хотя бы пятнадцать оплатить. То есть у нас э, мы подрядчикам должны выплатить почти так 15 тысяч примерно плюс минус. Ну да, короче, наверное, еще тысяч 15 точно мы сможем этому заплатить. Сейчас давай по-другому сделаю, я внесу его прям сразу сюда. У нас как бы еще один там под, этот поставщик тоже просит, но как бы я ему говорю, ну как бы мы где тридцатку заплатили, ты, может, потерпишь? Он, он говорит, ну, ты как бы просрочил мне уже на два месяца оплату, как бы не очень хочу терпеть. Так что мы так еще пока разговариваем. Не, ну ты ему сказал, что ты также бабки ждешь, что ты их как бы держать у себя не на ну, месте. Это понятно. Это знаешь, как. Э, знаешь, только таких, которые им эти истории рассказывают. Это просто жесть. Там пост это, это постоянный этот. Э, да, видишь, вот как получается. Останется у нас тысяч, если мы эти все выплаты делаем. Потом в среду у нас уйдет вот эти бабки. Знаешь, что вспомнил? За, офис, за офис мы тысячу еще не заплатили. Ой-ой-ой, а мне даже не звонят. А ты скидку просил на офис? Скидка, Нет, не бросил. Да там это, как это сказать? Короче... Это, это фигня получается. Так, 5.8. Скажем, 5.8. Тоже Я завтра поеду в офис. И завтра ему отдам чек. Я что-то вообще. Там 1095 версов Вот. Ой. Да, вот примерно такой расклад. А приходы что-то ни, ни от кого, они думаешь, не придут больше. А, там потенциально есть. Вот сейчас ждем. У а, нас но... мастер я, я не понял. ну как, а где-то Это что за фигня? Это, наверное, из-за этого он в прибыль. Ну-ка, DM я другая. А ты в мае сделки какие нибудь закрывал? Ну я сейчас я как бы туда туда и шел. Пять, пять. Нет, ничего не закрывал. А -а, -а, -а, а, а, может он может потенциальный скид? <ic gun> Блин, что может? Потенциальные скидки. Он может туда вписывать? Потенциальный чего? По, по скидки говорю. Э -э Контракты, которые новые. Он может туда их вписывать? Открыл, прибыль берет только подать дате закрытие. нет ты одну сейчас группируешь. Ты не, стр ну, ты не строки не выделял. Не, потенциально он точно не возьмет. Я понял, значит... Жадного крития нет. Вот, а заходи в э, отчет по этому. Кэшлоу, заходи. Сейчас я тебя, Коля научу. Сейчас, подожди, а что это? А, а что он на дату не поставил? Четвертое. Я не знаю, там, третье, тридцатое это... Допустим, а, вот, четвертый месяц, давай на апреле выпишем. не знаю, мы там подписали. Да, так. <связывая> <связывая> ну, это вот у нас новые контракты, вот тут вот обитают. Нет, зайди в кэшфлоу. Сейчас найдем эту хрень, которая была зачислена на эту. Да, я тебя сейчас научу, короче, чтобы ты понимал, то, что, что то не то. И если что, сейчас эти сразу все там подправим. Давай. Кэшфлоу. Да, вот я плюсик над солбриком. Вот LM, дальше. Вот плюсик. Да, открывай его. Вот. Mm -hmm. И вправо листай там, где тип э, затрат, вот тормози столбик Z, э, фильтруй э, булочка, или там... Отчищаешь все? Вот, поступление от клиента. Okay. Вот. А, ну и вот ты их выделил получается. Сколько там денег? Ну, влево с ним, чтобы мы транзакции сейчас посмотрели. Что это за хрень? Ну, ладно. Вот так, а на сколько 20, здесь получается? 279. А в, проф, в, в профит... Да, у... да, да. А в ну, да. да, а профит... 18. 20, а 279. 20, вот, вот, 279, вот оно, это, грубо говоря. Да, я понял, оно округлило. Окей, а это у нас получается другой, да, приход должен быть, это должен быть перевод, приход просто. Она его сделала, как будто это деньги пришли нам на счет, да? Ну да, получается, она их записала как расход, ой, как приход. другой доход, скажем так. А, прочий приход, я понял. Прочий, да, прочий приход. А на самом деле это тот трансфер-приход, поэтому те потерялись, да. А эти пришли другим, другим этим местом. <связать> <связать> Понял, другим... ты что начал понимать, как система работает? <связать> ну, я пытаюсь все-таки. <связать> Не первый день, <связать> Уже пора, уже пора чуть-чуть... А, ну, нет, ну супер, супер. Так, все, ладно, тут поняли. А, ну, я их выделил, пусть будет. Она, наверное, написала, а что... Я, пот... я отправил, да? Все, да, пишет. Так, так, это понятно. Так, короче, здесь некоторые эти надо будет позакрывать. Я вот смотрю, здесь вот эту фигню надо будет закрыть. Это оплачено было. А затрат что почему не понесло? Не понесло. А, затраты у нас внутренний рабочий понес, который у нас входит в зарплату, поэтому а, здесь ноль пиши. Ноль. нет, Expense fact нет, контракт прайс да, профит план. Да все, стоп, все. А все его заплатили. А, так, этот, э, что там было, не помню. 23-го Скажем, 24 получили, короче. Да, так сделаем, 23 24 мы получили бабки. Ну, точнее, блин, задепозировали мы их, наверное, какого? А, да не важно, ладно, я его 4-го, за... ой, этим апрелем. Закрою. Uh... Так, uh, так этот есть. А -а -а -а. Вот этот вот блин, попытались закончить на прошлой неделе. Еще там хвост остался небольшой. Сейчас. А все отдал? А ты еще не отдал? Да, а нет. Не, а нам не отдали еще там. Мы там чуть-чуть не доделали. Понял. Сейчас... Они же тебе 10 тысяч, а ты можешь? Да, вот эти вот должны еще. Кристиан еще должны Ну вот Рошель вот этот вот 57 тысяч. Все, говорит. Да, о чем только не говорит? Говорил еще в прошлую пятницу, я с ним, он же тогда сказал, что в пятницу мне набери, я тебе точно скажу даты. Я набрал его в пятницу, он мне говорит, слушай, я тебе даты сказать не могу, у вас какие-то там проблемы. Я говорю, мои проблемы там на 2000, я говорю, ты мне 50 тысяч держишь, 57. Я говорю, оставь себе ты 7 тысяч, 50 отдай. Ну там материал, который мы установили, он как бы мешал другим устанавливать окна. И, типа, они должны были его снять, а мы теперь должны заново его ставить. И они хотят штрафануть нас, ну, не штрафануть, а те, которые снимали, они хотят выставить счет за то, что они снимали. Ну, И, ну. А нам нужно второй раз это установить, нам это опять денег будет стоить. То есть я сейчас на ровном месте, там, на тысячи три с половиной попал, короче. А это по чьей вине? А -а -а Здесь тяжело сказать, но в принципе project manager. Это почему? Потому что а, коммуникация, получается, у нас не сложилась, как бы, как надо было. То есть они должны были узнать, чья очередь там устанавливать, в какой последовательности должны это делать, созвониться с закончиками и выяснить, кому как удобнее это было бы сделать. То есть мы торопились сделать это до окончиков, потому что думали, что так будет легче, мы закончим свою работу, они потом будут делать свою. А как оказалось, мы им помешали окончикам. И в итоге косяк. Материал в говно. То есть мало, мало того, что мы материал выкидываем там на две тысячи, и еще гибко была. То есть там на три тысячи потери в материале. И теперь мы еще три тысячи на установке теряем. Ну на новом материале, на установке. То есть так, на ровном месте семерку разменяли. И еще и деньги не отдаёт. а? Да, он еще деньги не отдает. Да. Вот и после этого он сказал, ну у тебя там проблемы. Я говорю, я сейчас решу. Я перезвоню проект менеджеру, я с ним, ну с главного там генподрядчика, я с ним поговорил. Он говорит, ну, мне хотят выставить счет вот эти окончики, за то, что они снимают. Я говорю, хорошо, дай мне их номер. Он дал мне их номер. Я ему перезвонил, я говорю, слушай, ребят, так и так, я говорю, я, вся информация у вас моя есть, их, ну, у них можете ее взять. Я говорю, счет вы отправляете мне, я вам напрямую заплачу без всяких задержек, говорю, сразу же выпишу чек. А, говорю, почему? Потому что если вы выставите счет им, они это будут использовать как повод, как повод э, того, что, э, как его назвать? Ну тебя, короче, еще и деньги не давать. Да, держатель бабки, я говорю, поэтому будь добр э, мне выслать, без вопросов. Окей, все, я перезвонил этим, говорю, все, я с ними договорился, никаких счетов у вас не будет, все идет ко мне, где бабки? И тишина, оба пропали теперь. И, и, и генподрядчик этот, ну, сам менеджер проекта, и этот хрен теперь. И не отвечает, все, с пятницы, вот как поговорили, все, пропал. В понедельник, вторник писал, звонил, тишина. Просто. Я, Знаешь, а, как бы, я знаю, где он живет, я знаю, как бы, где он обитает, но это абсурд, что я буду ехать к нему, стучаться ему в дом и говорить, ну что, так ты можешь деньги отдать. Кстати, здесь это вообще как бы не очень легально так делать. Но просто как бы выбор такой маленький остается, знаешь. Не, а в смысле нелегально, что такого ты такой, ну, это, ну, приезжаешь и говоришь, слушай, не могу до тебя дозвониться, что там? Не, ну, в офис звони. А? Звони в офис, приезжай в офис, не хер домой ко мне приезжать. Дом – это персональная вещь, тебя в гости приглашали? Нет, иди. Все, то есть здесь как бы не очень к этому. То есть понятно, что ты ему там ничего не не вредишь, не угрожаешь, но ты как бы здесь это как вмешательство, как-то в персональное пространство, что ли, я не знаю, как это назвать правильно. Садить или что? Ну посадить нет, но он имеет право ментам позвонить точно. Ну ты я попросят уехать, ты просто уедешь и все, но как бы результат-то это никакой не даст. А? Ну, может, к нему сгонять коль не знаю но это три три с половиной мульта это одна четвертая платежа по твоему дому вот это хрена баба я понимаю что это хрена баба я подъехать к нему сказать слушай ну блин не могу дозвониться давай что там порешаем ну то есть чтобы он понимал что ты на крайнюю меру уже условно пошел Хотя бы там капец, такие все ласковые. У нас бы за три мульта под Хабаровском бы уже не знаю, там. Не, ну, я еще, скажем так, не дошел до такой стадии, к сожалению. Я Ну ради тренировки просто. Ты же, ну, веришь, просто приедешь, стучишь, скажешь, вот, дорогой мой друг, не могу, что-то до тебя звониться. Мне просто поставщики звонят два раза на дню. Это же правда? Ну да. Как бы мне очень нужно, как бы вот до тебя дозвониться. Я вопросы все с генеральным подрядчиком решил. Извини меня, пожалуйста, что я приезжаю к тебе домой, но вопрос для меня очень острый. Ну да. Ну, типа, вот так мягко, да. Он, я сейчас вызвал полицию, ты говоришь, о, о извини, что я, там, типа, в твое пространство личное залез. но вопрос очень актуальный, хорошо. Завтра я приеду с утра прям к офису, к твоему, и буду там тебя дожидаться, чтобы решить этот вопрос. что проверяем такую чтобы ты не раз такой тему не делал да нет я обычно такие вещи не делал я просто знаю как это заканчивается а как ну печально потому что потом получается э... а чё потом ну потому что потом с ними отношений в принципе нет и, и во-вторых э... они еще Ну, окей, смотри, а вот этот генподрядчик, он ему капусту заслал. Ну, он же и есть генподрядчик. Я имел в виду с генподрядчиком, мы разговаривали. Это как проект э, менеджер больше, который от него работает как э, контролировал проект. То есть этот чувак, он как бы владелец, а тот, чув... Брендон там контролировал сам проект. Вот с Брэндоном как бы, я все, все вопросы решил. А собственником а собственник, вот как раз, типа, нет денег, А собственнику генподрядчик деньги отдавал? А собственнику... Не, генподрядчик не связан с собственником. Собственник спонсирует всю эту фигню. Генподрядчик не решает вопрос в плане денег. Не, смотри, есть собственник. Есть генподрядчик. Генподрядчик не платит тебе бабу, правильно? Это, это, один, а, это один и тот же человек. Собственник и генподрядчик один и тот же? Да. Кто тебе деньги должен? Ну, в принципе, генподрядчик. Потому ну, что мы же с ним как бы отношения ведем, а? Ну, собственник. Ну да, это он же и есть, да. Вот. Он одно лицо, поэтому там тяжело как бы воздействовать в том-то и дело. То есть единственный там как бы такой оптимальный путь это, в принципе, накладывать арест на имущество, в принципе. И... Вот вы это американское. Я, говорит, домой к нему просто мило заглянуть, ну как бы не хочу, потому что этого личного пространства. Арестное имущество. А Арестное имущество работает гораздо лучше, потому что когда ты к нему домой приехал, он имеет все права, ему пофиг и это никак на него физически а простуду, не влияет. А имущество... арест, на, арест на имущество очень сильно влияет, потому что как только ты делаешь арест на имущество, автоматически высылаются эти документы в банк, ставится арест, и банк перестает спонсировать. До тех пор, пока ты не выплатишь то, что ты должен. А у тебя все документы все есть? Это сколько стоит управить? Ну, конечно, конечно все есть. А, нет, что... сколько стоит этот процесс? Там порядка полторы тысячи, короче. А ты хочешь сказать, что завтра я подаю на арест имуществу? Ну, uh -huh. Я его этим уже пугал до этого. Он, в принципе, быстрее двигался, но он знает, что я еще пока этого не сделал, поэтому... А ты можешь ему сказать, все, завтра я подаю на арест имущества? Скажи, ты мне выбор не оставляешь, мне звонят звонят поставщики каждый день, завтра я подаю на арест имущества, и все, и процедуру запускать уже. Ну я поговорю с ним об этом. Короче, потерять 2% да, там от полтоса условно, но вернуть полтос, это как бы, ну, блин. Я не знаю, как бы это, как кровожадно бы, наверное, не звучало, но, блин, у тебя же с другой стороны поставщики на 200 там, тысяч. Да-да. Как бы этот «Полтослин» бы отдал, и все, и делал с концом. Зафиксировал бы прибыль там минимальную, да, без этих 7 тысяч? Да, да. Ну, а, постараюсь. Я вот сейчас вот это заметил. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, блин, как я устал, я что-то косяки нахожу постоянно. Ну, выделяй также красным, также скриншот, скажи, что за байдай, что за байда. ну то есть так как и, и все здесь тоже. И здесь тоже выделяет красный, здесь тоже... А, не, здесь все правильно. Expense, fact, expense, все, я что-то торможусь уже. Mm -hmm. Профит план 200, все, есть, закрыли. А вот этот тебе полтос должен тоже? Первого, пятого, первого. Блин, закрыть его старой датой? А он готов уже? Его сделали, да, мы деньги ждали просто. Вот а, 1 мая мы бабки получили, считай, да. но сделали его еще в... Короче, я его закрою мартом, пусть. Да, март. да. Да, да так, ой. Я просто что-то подчистить надо, короче. Да, да, вот такие вот дела, конечно. Злости не хватает, конечно, иногда на эту всю херню. Ой, конец. Йо Йо-яо. Блять, цвет не могу подобрать. Че за херня? Варю, у него осталось два, что удали? Чё два? Татус второй удалил вот и сделать пища. Так, я еще знаю, что хотел, кстати, сделать. Как мы вот так, да, мы этот, выделяем средний этот средний чек, да? Ну, типа, да 2, 7, 6, 6, 5, 4, 9. Так, там мы прям пустым на надать. Вот а? сумме, там средняя тоже есть. Ага. Ой, нифига себе, 57 тысяч. Мы Мои... я... ну, тебя подправляю. <свят> Да нет, да, это, это Галима, неправильный расклад. Потому что у нас вот эти вот change order, они прописаны как эти... Как дополнительные работы, хотя... Да и как отдельный контракт, они размывают нам статистику. Вот это получается просто repair, Вот это получается просто там repair, Видишь? Там по тысяче. Вот это repair, Они нам статистики размывают, получается. Причем серьезно. Ну, я понял. Ладно, короче, пусть средний будет такой, скажем... Там 1070, короче, средний чек. Значит, я просто отталкиваюсь от того, чтобы понимать, э, тоже по модели на 75 записано. Мы потому что считали большие проекты, ну, которые мы обычно делаем. No, no, no. Не вот этот мусор. У нас даже, скорее всего, сейчас чек повысился. Вот если взять вот так, например, из последнего. Ну да, вот, 111. Это вот те, которые мы заключили, считай, с нового года. Ну, а, ну один старый, с прошлого года, его вообще нужно убрать. который 800 тысяч, он как бы и это... Ну да, да, давай, кстати, я без него посчитаю. Выдели, все выдели. А, ну и так. Ну вот, 73-75, ну, были, короче. 600, там 1300, и тоже 34, вот А, ну да, в принципе, их 3300. можно. 3300, и 3300, вот это вот. Ну-ка посмотри, сколько получилось. 99. Прикинь. Не, ну с этим можно работать, потому что примерно так и есть. Уже. С этим можно работать. Это офигенная тема. А клиентов найти, которые сразу отдают, и все. Ну вот мы поэтому с вот, с вот этими работаем, основными, которые тестеры. У нас почти все проекты с этими чуваками, которые сейчас с одним контрактом. Меня это, честно говоря, очень сильно напрягает. У нас сейчас, мягко говоря, пошли общения с новыми э, контракторами, то есть у нас сейчас какое-то движение в этом плане пошло. И объекты там от 500 тысяч, то есть там серьезные прям такие прям. Но пока нет контрактов. То есть одну штуку закрывай, я тут все свои финансовые директоров распускаю сразу. Тебе сразу чартером привлекаю, и мы ну, его нахрен будут в стройке заниматься. В ну, я не знаю, кстати, знаешь, так выглядит э, на самом деле. Я со стороны смотрю, я понимаю, что это на самом деле не так сложно, ну, скажем, на самом деле организоваться, все это сделать, продать там. Но почему-то, сколько сейчас, вот, четвертый год, или пятый год, когда вот именно вот в этом направлении работаю. Mm -hmm. Да, четыре, четыре, четвертый год. Шестнадцать, семнадцать, 19, пятый год. Mm -hmm. а, ну и как бы только сейчас такой, выходим на таких больших контрактов. Хотя можно было с них же начать. Но я, я просто понимаю, что если бы я с них начал, я бы точно обосрался. То есть вот как бы это такой опыт... Ну, типа, всему свое время, вот, за пять лет точно можно было быстрее на них выйти. вот, Но чтобы на таких выходить, надо просто системно работать. И вот и все. Ну, то есть системно с бабками работать, система с выполнением обязательств. И чтобы у тебя запасы какие-то все равно были, да, там, ну, ты чуть влево чуть вправо, ты раз их докинул типа, ей. Вот и все. Ну и с ними, чтобы ты переговоры вел. Ну, нормально, чтобы они те деньги отдавали. Вот, и, ну, короче, вот с этими клиентами, ну, блин, я не знаю, то есть, блин, они тебе не отдают бабки, как бы ты с ними отношения уже подпортил, то есть, они с тобой отношения уже подпортили, как бы, вот такая тема, ну, вот, которая вот эта на, на 57 тысяч, и, ну, как бы, коллекторская, конечно, компетенция не твой конек, да, там, так скажем, ну, да. Вот, тебе надо, ну, как-то вот с ними переговоры хоть как-то, знаешь, допускать, вот, ну, то есть, грань, да, там, проезжать, что где-то они с тобой манипулируют специально, где-то еще что-то, ну, то есть, ну. Ну, опять же, я, скорее всего, просто до сих пор боюсь, что ли, потери отношений, я почему-то слишком, скажем так, ты объект тот же самый. Контрзе наш <roster> неправильно протянул. Э И... Что, брать? Короче, а, да. смотри. Э -а -э знаешь, какая тема? Слушаю. Это этот урок психологии в общем mm -hmm. Смотри, когда ты выбрал ну что-то у тебя в жизни произошло когда-то там не знаю когда то маленький может был, и ты выбрал стратегию как бы излучения конфликта вот может ты сам этот конфликт сделал там может ты там нахлобучил кого-то да например и это закончилось плохо либо кто-то начал кого-то нахлобучивать, и ты не вмешался, чтобы, ну, ну не предотвратил конфликт. И это закончилось какой-то херней, и ты придумал для того, чтобы больше, ну, ну, то есть ты выбрал стратегию, что, короче, надо все конфликты предотвращать. Есть, да, такая тема же, по-любому? Есть. Есть. Вот. И ты, как бы, можешь такой, как бы, вот ты, допустим, вот эту стратегию выписал, какие она тебе плюсы дает? Ну, то, что, ну, там... Как бы у тебя нос целый, да, там у тебя там, ну, как бы безопасно, дети там условно. Ну, домой к тебе никто не приходит. Ну, то есть крови нету в жизни, там условно. Ну, вот такая тема, да, там. Ну, а -а -а, я понял, о чем. А какие минусы она тебе дает? Ну, деньги не отдают. Это всего лишь. Ну, не, но это все равно можно решить, как бы, без. Без сильно большой крови, правда? Okay. Okay. Но, то Тут как бы нет такого, что тебе там надо. То, что ты взял, там постучишься и скажешь, извините, пожалуйста, там ТРП там вот, короче, так-то, так-то. Или что ты скажешь, чуваки, а где мои бабки, я их заработал? Ну, то есть это же, ну, как бы не по, по ножовщина же. Ну, как бы, ну, то есть ты даже на на микроконфликт не идешь. И поэтому я бы, вот тебя, ну, выталкиваю уже постоянно, говорю, коль, но... Uh, попробуй хотя, потому что вот когда ты вот сильно жил, ну, долго живешь вот в этой бесконфликтной ситуации, да, там условно, uh, то ты как бы, блин, тобой легко манипулировать. Условно, я такой говорю, так, ты конфликт находишь, ты такой, нет, нет, нет, можешь не платить мне там полгода еще, как бы все нормально. Я такой, ну ладно. То есть, а есть чуваки, которые эту тему как бы чуют, вот эти точки тебе находят интуитивно, там, осознанно, неважно, короче. И, короче, тобой вот, ну, манипулируют. Вот. Если ты будешь чуть-чуть в конфликт заходить, как бы, возможно, эти вот манипуляции них будут рушиться, и капуста заветная будет у тебя чаще вот такая штука. Или, ну, условно, там. Ну, я просто вот по себе также, как бы, вот, когда я вот эту тему чухнул, я вообще тоже там избегал, да, там, у нас там было условно, когда мелкий был, там драка какая-то, вот этот нос разбили там, чуваку, этому, и вот кровь, я думаю, блин, что я делаю? Я что, вообще? Ну, как бы я же не зверь там. И это было давно, капец. Из того порода, мне, не знаю, лет 15 уже, ну, 20. Там. Я, короче, без конфликтов жил, да, там словно. И вот то же самое, вот, один в один у меня и дебиторочка там копилась, и клиенты говорили, Коль, ну, ты что хочешь, чтобы я тут тебе там это конфликт сделал? Ну-ка, давай-ка там это, вот это, вот это, вот это, вот это, еще мне делай. А я потом посмотрю, ну, типа, работа выполнена или нет. Я такой, да, да, конечно, конечно, только без конфликтов. -то...". И все, и один чувак мне аж полгода, ему какую-то хрень там делал. вот, И он мне говорил: я не буду вести ДДС, но мне нужны все отчеты. Я ему говорю: все, иди нахрен, короче. Ну, то есть я все сдался уже. Я, короче, все, я готов на конфликт. А сейчас я захожу, там, ну, в такой микроконфликт, как бы, ну, хотя бы тренируйся, блин. Ну, то есть, никто не умрет, никто ничего там, по ножовчину не будет. Вот, хотя вот этот чувак, который 50 тысяч, он же заходит в конфликт, он же тебе не отдает бабки, он же понимает, что ты к нему придешь, ты позвонишь, ты ему там напомнишь и себе, ну то есть, как бы, прикинь, то есть бесконфликтная ситуация, тебе не отдают бабки, ты загоняешься в кредит, вот это, ну, минус. Плюс эта ситуация, ну, что, как бы, ты со всеми вроде, как бы, хороший парень. Есть книга даже такая «Хороший парень» или «Убей в себе хорошего парня» на эту тему, Америко написал, кстати. Он, видимо, вашего брата хорошо там знает, что они в Как называется? Как называется? Ну типа хороший парень, там, типа такой хрень. Ну, сейчас, так, книга. Как убить хорошего парня? Ну типа <смех> да, его убить, как бы основной Ну, они, знаешь, там это книга «Хороший парень» Пархомов, а, по... Ну нет, просто, видимо, Михаил Пархомов хороший парень. А, ну так это ваш брат, значит. Может, он а в Америке, он он он в они они это, врагов изучают психологии. А ты как бы всем пытаешься угодить, как бы, и у тебя дебиторки до хрена, кредиторки могут мотаться, да, там, как бы, и вот, но ты со всеми типа дружишь, как бы. Вот. И это, короче, невыгодная стратегия. Вот, и все. Ну, условно на тебя все забивают болт, да, там, а ты вроде улыбаешься, ну, как бы, блин, я за такую штуку, блин, ну, если, как бы, ну, там, со мной грубо, да, там, ну, я тоже могу грубо, да, там, если со мной хорошо, я тоже, ну, как бы, хорошо, ну, то есть не всегда, короче, надо улыбаться и не всегда надо, это, ну, короче, вот, типа, бесконфликтной ситуации избегать. Попробуй, вот, ну, оцени, вот, прям сиди, выпиши себе, какие плюсы ты получаешь, бонусы, какие минусы, и как бы вот просто так такой я принимаю решение, что я захожу в конфликтную ситуацию, ну в мини конфликтную ситуацию, да там. Вот и попробовать несколько конфликтных ситуаций провернуть в общем. Что, плохого? Я, поп я попробую, я попробую. Плохому? Я, сегодня, я, я сегодня буду звонить ему. Ну, ну да. И... Я вот эту тему как а, бы... а, а если поближе не отдаст, я уже посмотрю, там может в гости поеду завтра. Ну все, ты завтра приезжаешь к нему домой и говоришь, ну все, я отправляю на тебя то-то, то-то, то-то, счет там, ты, ты и запусти, допустим, эту жутку, там, ну готов. Когда ты пьешь переговоры, смотри, ты всегда будь готов, что ты за переговоры ответишь. Ну то есть ты, если говоришь, что я сейчас запускаю там ну, это арест счета, ты ему говори, я все, запускаю и запускай, ну типа вот такая штука. Я понял. Ну, потому что, блин, ну что, блин, все ноги вытирают, да, тебе, тебя бабки не отдают, все строят, там еще на какие-то 3 копейки тебя там крепят. Вот. А тут же поставщики тебя крепят. И ты такой милый пушистый, в банк бежишь, и они такие, да, да, конечно, бери кредитов, там, а Не вопрос. То есть ты перед банками умудрился в хорошем стать, и перед клиентами, да, там все сделал. и у клиентов деньги не забрал. Вот. Но единственное, поставщики перед поставщиками ты получается плохой, да? Ну да, да. да. Похоже, И что с ними у меня не клеится. Система что... дает сбой, получается, твоя концепция. Да. И равно ты где-то это... Так что вот эту концепцию примени по-любому. Потому что, ну, короче, я так, знаешь, что, вот когда я, короче, это чухнул, у меня, по-моему, 8 клиентов там было, которые по 2, по 3, по 4 месяца тянулись. Я как бы зашел со всеми в конфликт, и прикинь, за две недели я всех закрыл и все бабки с них забрал. Ну, то есть они просто тянули, но ну, они пользовались тем, что я хороший парень, и все. Давай, я, короче, переводчика тебе беру, и ты на это коллекторское бюро открываешь. Ты мне говоришь, что... Не, ну, блин, я не знаю, я приеду в Америку, наверное, как коллектор буду жесткий там причем, хотя тут, в принципе, я более-менее нормально, то есть, ну, как бы лояльно со всеми условно там, ну... Без кипиша, особо, да, там. Ну, условно, тут есть технология, как бы залетаешь, бьешь табло, а потом разговариваешь. Как бы. Я вот такие не использую вещи. Некоторые стреляют сразу, там, ну, это в 90-х было, правда. Эффективнее. Ну, а так да. Вот смотри, я хочу, чтобы ты был, да. Ну, как бы, ну, условно, там я не хочу, чтобы ты там жестко там с был. Я хочу, чтобы ты выполнил работу и получил деньги. И все, и рассчитался со всеми, и забрал себе часть. Ну, то есть, у тебя бизнес, как бы, вот он про это накопил побольше денег, начал инвестировать свои объекты, ну, свои дома, там, условно. Вот и все. Ну да, идея такая. Так, смотри по этим, что по клиентам ты, э, ну как бы, все. Ну, у тебя их не так уж много. Сколько у тебя их осталось? Открытых. Открытых. Сейчас. 18. Хм, ну, там мелочи, там как бы такое. Ну, как бы ты их всех можешь контролировать. Со всеми. Ну, короче, смотри, вот эта штука, ну как бы. Как подарок небес, который поможет тебе это, отточить свой навык переговоров и поменять стратегию жертвы, которая, да, ты хороший парень, да, там на, ну как бы на нормальную стратегию, где ты зарабатываешь капусту, свою забираешь, и ее и тратишь, доходишь. Да -да. Ну что, прокачаешь этот навык? Это, ну как бы первый раз будет нелепо как ты знаешь, вот, ну. Прямо. Я, я же тогда еще как бы спорил с этими чуваками. Просто здесь, э, знаешь, как, э, видимо, у каждого надо свои рычаги искать. Потому что в, в прошлый раз, когда я с ним тогда пилил его, пилил, короче, ругался, ругался, я говорю уже, когда ему сообщение оставлял о том, что уже братан как бы хорош, потому что я говорю, ты, ты, ты говорю, мне не оставишь выбора. Вот, э, он тогда... Все, все, все, короче, где у тебя, типа, ну, говорит, без базара все там выплачиваю, где у тебя, типа, офис, я тебе завезу чек. Потому что мы с ним должны были встретиться, не встретились, на следующий день он опять что-то там, типа, не мог. Я говорю, ты задолбал. Я говорю, давай я к тебе домой приеду, я заберу у тебя чек. Я говорю, мне не проблема. Он говорит, не, не, не, где у тебя, типа, офис, я тебе завезу. И что, завез? Да, он при... через полчаса завез мне в офис чек. Отдал, вот, ну, Оле тогда рабочий. Ну, ну, ну. Он такой, ну ладно, это не важно. Да. А, сам, сам факт, он, а, а, кстати, типа это, ты, говорит, хоккей любишь? Я говорю, ну как бы, it's ok. Он такой, ну, это, говорит, я тебе два билета хочешь, типа, сегодня вечером на игру? Говорю, давай. Он мне подогнал два билета, вот мы с сыном сходили. То есть, ну, то есть, Черт его знает, насколько он, он. У меня просто ощущение, что он в принципе человек такой распиздяй. В принципе. Да, И из-за этого. А? Смотри, знаешь, какая тема? А. Для него конфликтная ситуация это норма. Для него я понимаю, что это норма. Вот ты на него начинаешь накатывать, короче, вот эту конфликтную ситуацию. Для тебя это капец, капец, ай, как страшно. А для него, о, чувак, за своими бабками пришел. Так, на бобосса. Ну, как, ну, типа, ничего страшного. Это, ну, вроде ты нормально там мне все пострел. Я тебе дам два билета там на хоккей. Нормально? Нормально. Все. Чух, и он через две секунды забыл. А ты там, ой, как я к нему подойду? там Ну, короче, вот это. А для него это норма. То есть есть люди, для которых, нельзя, они с ровного места проскандалят, О -о -о -о -о -о, то о-о-о, все, что-то на меня нашло, что-то устал, там, извини, сори, сори. И дальше пошли. А ты думаешь, блин, ни хрена себе. И вот так, а -а -а. я уверен. Я... Вот. И тебе надо тоже учиться вот этой штуке, потому что ну, у, у предпринимателей вообще кто строят, на да, движухе. У большинства норм, но ну, таких ситуаций. Ну и все. Что, ну, как бы. И они могут, допустим, забивать на тебя болт не потому, что там, допустим, они что-то там про тебя думают, или у них там денег нет, еще что-нибудь, а просто забыли, и все. И они смотрят, кто больше в конфликтные ситуации заходит, тем платят просто, и все. У них такая, знаешь, у них нет платежного календаря, да, как у тебя? У них да, в этом я уверен. Кто больше конфликтует, тому и денег закидывает просто, и, все. и тебе надо просто этому научиться как навыку, и все. Я тебе не говорю, будь жестоким, да я тебе говорю, просто отточи этот навык, и все. Как бы у тебя 18 этих договоров потрени потренироваться. Причем тебе можно тренироваться, Коль, знаешь что, это я тебе следующий левел могу сказать. Тебе можно тренироваться даже не то, что когда тебе прям должны, или что-то какие-то, да, там, вот эти штуки, а прям вообще с ровного места, например. Он вот тебя бабок отправил, ты ему тут же там условно звонишь и говоришь, давай еще. Он говорит, и мы же с тобой договаривались, там еще что-нибудь, ты говоришь, блин, надо на материал надо туда, что-то я не учел, давай сюда капусту еще. Ну, это, конечно, следующий этап, ты как бы первый сначала проработай. Ну да. Вот, а потом такой, э -э -э, ну то есть видишь, что он тоже там чук чук чук, потом говоришь, ну ладно ладно, я там перехвачу, как бы то это, ну ты смотри, там подготовь меня, там, потому что когда я тебе все у меня бабло вообще вовремя. Ну то есть такой раз напал, предотпустил все, дальше пошел работать, и потом бахнул тебе вовремя отправил. Да, ну, я я... Это уже такая, знаешь, игра идет, короче, Блин, ну это с разного места, знаешь, такая тема, как бы чук чук чук удочку закинул, как бы раз. Такой, да ладно, шучу. Ну как бы раз, на палку допустил, пошутил, раз-раз-раз, опять на палку допустил, ну короче, чук-чук-чук, я такой, блин, этому чуваку я вовремя, пожалуй, отправлю. Ну да. Тайной какой-то не может разобраться, что у там происходит. Да-да-да, ты говоришь, ну можно ладно, давай барбекю у тебя пожарим в выходные, как раз праздники. Отличный повод есть встретиться. Что делаешь? Дома будешь. Ну, типа такой тему. Так что это твои бабки, забирай их, короче, это до хрена там. Короче, что, ты по этой таблице разобрался? по, Ну, вот это сейчас вот здесь у тебя больше ну, по сделкам, да, сводная, которую сейчас смотришь? Да я пока я... смотришь книгу, видишь фигу. Я пока еще здесь не понял все. Ну, по статусу два, видишь у тебя, ну, Типа какие объекты, какой project менеджер, какой контракт, сколько дней в работе он у тебя есть, сколько сумма планируемая э, прайса, да, там, сколько сумма затрат, сколько по факту пришло. Профит факт, профит план. Та же самые сделки, только как бы просто в, в, по статусам разбита. Или что, чуть-чуть по-другому ты уже потерялся, да? Ну да, да, примерно так. Видишь, контракт, ну, короче, столбик G, это плановые цены, да, там. Просто они как бы в разрезе статуса. И, и тут все открытые сделки, потому что года закрытия, месяца закрытия нету. Минус, смотри, давай эту сделку найдем, почему минус 25 дней, минус 11 дней. То есть дней минус не может, то есть она как бы еще типа... То есть, возможно, ошиблись. Вот давай найдем сдел контракт вот 16-18. А это те, которые закрыты? Те, которые закрыты? Нет, он не закрыт. 25 и 11. А, это новые? Да, да, да. Ну, то есть ты, а, ты поставил то, что они уже начались, ну, когда начнутся? Да, да, да. И поэтому он говорит: ну, типа, минус, то, что еще не начался, но ну, до дата начала, осталось там столько-то времени. А, ну пусть так и будет. Ну да, да, конечно, нормально. Ну, то есть, ты, как бы, смысл минус да. этого понимаешь. Да, да. а здесь вообще. О, вот это интересная, кстати, тема. Я что в прошлый раз не заметил, это. Смотри, подкручивать можно там по-разному. Дни, контракты, статусы, там, чуть-чуть, как это, добавлять. Главное, чтобы ты этим пользовался и кого-то ну, с кем-то переговоры вел постоянно. Итак, у нас объект. Я, я думаю, вот у меня парень работает здесь. Я думаю, как раз с ним обсудить, я его вывести на позицию, грубо говоря, директор по производству, скажем так. То есть, вот чтобы да, он да. полностью занимался всем, потому что он сейчас помимо того, что он как бы ведет один-два проекта там сам, и да. он такие большие проекты там, которые у него в этом опыт хороший. И он помогает, короче, сметчикам там с техническими вопросами и контролирует, какие сметы мы будем просчитывать. То есть я думаю, короче, на него как бы полностью делегировать это. И, О, в принципе, это. общаться я с ним. Это. И с вот Олей. А, и все, в принципе. Но остальное там, ну, как бы с клиентами самому общаться. Ну, да. То есть отойти от вот этих вот, скажем так внутренних, бытовых вопросов. Сейчас тоже интересно получилось, у нас тут материал своровали. Сколько а, Ну, материала на пятерку и там еще инструмент один а, гнули, ну такой специальный брейк, металл гнуть. А, там, я не знаю, он тысячи полторы что ли стоит, две, полторы кажется. Вот. А, ну вот, на выходных. Уработали у нас с проекта, а мы теперь проект закончить не можем, нам две недели материал теперь ждать надо. И... Да, в полицию там, я не знаю, что вы делали, что -то. Вот, мы, короче, вначале думаем, блин, да фиг там найдешь, там у нас первый день сразу чуть-чуть сперли. Но мы да. как бы притащили все это дело за забор, там все сложили заново, короче, думали, что все будет там в порядке, оттуда потом тоже сперли. В итоге позвонили ментам, сделали как бы это, запись того, что ну, произошло так-то так, так и так-то а, и а, в чем вопрос-то, то есть не я этим занимался, а, это вот самое офигенное в этой ситуации, потому что я позвонил, ну как бы мы с Олей обсуждали и вот с Денисом все. Mm -hmm. Денис, короче, делай репорт, Оля, позвони в страховую компанию, там, реши с ними вопрос, что, как, почему. Все, она позвонила, узнала, там сколько дедакта был, сколько, ну, это как-то, ну, неважно. Э -э, сколько там что будет стоить, сколько нам могут выплатить, до каких сумм мы можем там такие клеймы делать. И все. И все это в процессе теперь. Через пару дней э -э, должны там какие-то... Со страховой прийти бабки, либо найти преступников, да? Ну, преступников не найдут, э -э, но со страховой бабки дадут. Э -э, то есть уже как бы уже не так обидно, потому что как бы там пятерочка, ладно, что пятерочка, мы ж, нам еще надо было бы заплатить за новый материал, то есть это еще попадало и проект растягивается, то есть мы, мы получается проект закончить не можем и все одно к другому, так что да, да, как-то так, то есть многие процессы, конечно, работают по другому совсем и но сейчас только упор со сметами у нас как бы двинулось, но большие задержки идут. Большие задержки в плане чего? Еще пока по сметам. Мы сейчас еще новых двух сметчиков взяли. Но. Старых двух там отсеиваем, новых двух ставим. Ну, вот примерно так показать. Вот у нас... Вот такая штука. То есть вот у нас сейчас в просчете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 проектов. То есть вот эти вот, которые зелененькими, это почти готовы, то есть они уже там на стадии завершения, э, ну, составления финальной смет. При том, что, допустим, э, вот этот вот, да, уже, э, уже сегодня должны мы его отправить. Этот вчера должны были отправить. Этот вчера должны были отправить. Этот завтра. То есть, ну, а этот до завтра успеет. В нашем документе делать сметы. Да, да, да. А ты бы не, да. ты, ты бы старыми методами же не вывез бы эту коляску? А, я тебе скажу, знаешь что, может быть и вывез бы, но у меня бы на это много времени ушло. То есть сейчас я это Повторяй, не трогаю. Давай, давай. Кар... Повторяй за мной. Мы бы по-любому вывезли, но в это время я бы не жарил барбекю. Ну да, да. Это оно. Потому что в этой ситуации этот... Это же огонь вообще. Мне бы просто давали объемы, и я должен был бы все аксессуары просчитывать. Ну, то есть, короче, очень много. То есть здесь сейчас намного лучше это все работает. Ну, этот процесс без тебя идет особо, да? Там Ты там утверждаешь просто... Ну да, я, я еще пока, скажем так, я еще пока вручную переношу это, помнишь, из твоей системы, ну из таблицы я переношу это в, в ту в нашу CRM-ку, которую мы отправляем клиенту, но. но мы сейчас начнем как бы доделывать так, как мы с тобой разговариваем, сделаем То есть коммерческое предложение в этом внутри прям, О. все это И ты делаем. откажешься получается? А? От той штуки от программы откажешься? А, ну да, то есть мы будем использовать. Мы же все пытаемся тут Битрикс, короче, колдовать. Ну, мы мы через... Не помнишь? А? Сколько программа для смет у тебя? стоит? 79, 79 долларов. И, и в месяц, да, получается? Ну да, она, она даже не то, что для СМЕТ, она это. Она ну, как и... CRM, -ка, в, в которой из которой мы отсылаем клиенту информацию. То есть мы туда. Вносим наши сметные эти. Как это? Ну, я видел, видел. Ну, балансы, короче, вносим по установке и отправляем цену. То есть, в принципе, мы только там цену выставляем, как счета. Сейчас ты не будешь этого даже делать там. То есть, ты не будешь платить. Да, скорее всего, не будем. Оно не надо. Ну и все. У нас получается партнерские с тобой отношения. 79, я делю на 2, Правильно я понимаю? Нет. У нас, у, нас, у нас же все включено. У нас, у нас уже такие отношения. Понял, понял. Этот. А, а, вот. И поэтому, как бы, и, и потенциально здесь неплохие, как бы, работенки то Видел? Я сейчас, кстати, вот сейчас я на мысли поймал. Вот, только что я автоматически закинул удочку. Что? Удочку что? закинул только что. Ты закинул да ну как бы автоматом причем да ну же ну, да, вот. а тоже конфликтной ситуации сбегал мне кажется может хуже даже чем ты как бы, короче это навык его надо прокачивать я понял но будем работать вот mm. так что сметы вот сметы вот у нас сейчас вот ну, мне давайте... сегодня надо Сметы больше не геморрой, да, получается? Сегодня мне вот надо попробовать вот, вот эти вот выслать. Но я не могу, я жду цены, вот. На вот эту вот я жду цены. Я не могу их выслать, пока цены не будет. А то ли решает вот должен, должен был быть перерасчет. Вот цена, молю, решает вопросы, да, же правильно? Да, да, да. Она просматривает их. Ну вот, то есть вот так вот уже все заполнено, уже все как бы. Она заполнит цены и будет готова, да? Ну, в, в этом именно сцены заполнены. В этом все есть уже. В этом уже все готово. Просто отправить надо, да? Ну да, тут. Ну, глянуть отправить. И все, в принципе. Ну, что, ты доволен? Да, да. Короче, так что вот это вот. А вот то, что уже сделано. То есть так, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 20 штук. 20 штук в новом документе в нашем уже сделано? <р rendition> а... à, не, в нашем, наверное, сделано штук 10. Пока. Потому что те еще по старинке мы пропихивали. Это, Коль, знаешь еще, короче, какая движуха? А -а а я ютубом начал заниматься сейчас. Плотно прям. Да капусту там им отдаю, по дикому общем. А, надо будет с тобой созвониться, будет по скайпу, я все предупрежу по времени, там, всего там. Просто это будет студия, камера на меня, там камера тебя будет брать, они как-то разъединят тебя и таблицы. И мы будем говорить, вот там, типа, вот наша там, типа, учетная система, вот у нас там, типа, CRM на коленке, да, там, мы будем ее в битрикс, например, переводить. Вот со сметами, да, там, ну, короче, какие инструменты мы прям внедрили, да. Типо строительная организация ну, с Америки и вот какие инструменты мы внедрили. И, ну и короче, как типа мы презентуем, знаешь там, ну что-нибудь угораем там, со, ну типа вот такой штуки и типа презентуем. Они потом нарежут, как надо. Там окажется, что я миллиардер, короче такое уже сижу такое человек где на баганов, сзади будут пальмочки, девочки с, с коктейлем. Я понял, Ну хорошо, <человек> нарежут, пусть нарежут. Ну, а, я понял. Ну, да. Вы из этого я без проблем. Даже не знать, когда чего я с удовольствием. Да, да. Я им в, в контент план написал, что, короче, надо будет они а это, ну все нормально. В общем. Я это, понял. Предупрежу обязательно, в общем это надо, потому что мы реально круто. Вот ты сейчас сидишь, да, у тебя бизнес-процесс по сметам пошел, да там. То есть время мы начали твою экономить, получается полностью разобрали, ну, разобрали получается твой функционал. Ну, по переговорам, да, получается, вот ты сейчас чуть чик пробуешь там уже наверстать. Финучет, ну, как бы все железобетон, э, кредитки отдаем, да, там, гасим, сейчас э, поставщиков бахнем. Вот, и уже, да, ты прикинь, что мне говоришь на самом деле? То есть я уже, Николай, там, начинаю э, плотно разговаривать с клиентами, которые на 500 тысяч контрактов. То есть, ну, как бы, блин, ни хера себе, ну, то есть, как бы, нормальный тимач. Ну, блин, это же круто, это реально очень круто. Потом, если что, будем этот видос использовать вот для закрытия в Америке. Там же можно субтитры сделать на английском языке. Конечно, конечно. А можно отдать вообще нахрен на перевод и вот пускай они как бы там. Ну, короче, сначала по-русски все сделаем. И все, будет у нас упаковочка как бы для захода на американ рынок. Hmm. Ну да. Ну что получается, эту продавишь? Вот смотрите, без этой штуки надо все уже выдавать а, а эти акты. О, эти счета, счета выставлять. Которые? А, с э, э, томейта, со, со, со сметной. Да. Ну да, да. Я вот попытаюсь. А ты воля задание, чтобы она туда материал включила, вот эту штуку, что-то. Да, скользит. да, я ей я, я давал, но она что-то на этой неделе про. про, про Короче, Оля, если ты не прожмешь вот эту смету, прикольную, с коммерческим предложением, да, там, детализацией. Не, я ее прожму, просто это вопрос времени. Я нет. постараюсь побыстрее. Прикинь, чик-чик-чик, ты зап... Потому ты что я, я и отдельное видео даже записал. Но. Я же не записал видео, рассказал, я рассказал, что, как, почему. А -а -а -а. Сейчас. я записал, отправил. Ну, ну. Просто было бы прикольно, что ты в PDF-ке, в красивую, в такой офик... ну, офигенно с печатью, да, хоть никто там ее не пользуется. Ну, там с твоим именем, да, там с твоими пожеланиями, да, там что вот Николай хочет там с вами работать, там все дела. Вот, шапочку там прикольную из твоего этого бренда, да, там, брендбука составил. Ну, это, да, это все, все сделаем. Сейчас в процессе, короче. То есть вот я пятиминутное видео записал, я и выслал, говорю, все, короче, ты там. Там сям. Говорю это. Ни круто. Так что. Все сделаем. Вот. И уже отсюда, да, будем высылать, потому что это было бы попроще, конечно. Потому что вот эти переписывания с одного места в другое это, мягко говоря, так себе задача-то. А так у нас вообще, как бы суть какая, что все это будет при, при, приходить в битрикс То есть, допустим, по логике у нас там э, у нас будет это вот здесь распределяться, то есть. Допустим вот сюда в третью колонку попадать финализи, ну, подготовить Нет. короче финальный этот смету и как только мы сюда все подготовили, я отмечаю, что оно готово. Оля отметила, что готова, Денис проверил, что готово. Мы кликаем и все. И отсюда прямо Оля сразу берет и высылает. То есть мне не надо будет сидеть вот это переписывать, куда-то вносить. Она это высылает и потом в нашем вот этой вот колонке она сюда и закидывает, что предложение сделано все есть да на такую-то сумму и все и я дальше поехала бабло то есть подписано не подписано там и так далее вот то есть пока примерно такое если уже подписано то дальше оно переходит в проект-менеджмент у нас здесь отдельная тоже шняга то есть здесь будет новой в процессе и закончится тут надо будет побольше чего-то добавить но вот. ну, да. Но там на самом деле выполнены работы, получена оплата. Короче, статус 2, там, который у нас есть, вот, в принципе, его сюда можно тоже там. Ну, либо строиться, либо материалы. Ну, короче, там уже по производственному, но, как бы, мне кажется, лучше меня здесь делаешь. Ну да, да мы здесь разберемся. Здесь, в принципе, там 2-3 шага. Здесь не надо, там миллион шагов. То есть мы, мы что-то придумаем. Ну, кево, тебе CRM на коленках в более-менее нормальную СРМ. Да. Да, вставлять. Что, что? Ссылки на сметы сюда будут вставлять, да, получается? Внутрь. Ну, да. Здесь я даже не знаю, как это будет сделано. В принципе, мы либо здесь их будем хранить сразу. Ну да, здесь estimating department, и у нас три папки. То есть э, ну, новый, новые проекты, проекты, которые для на рассмотрение, и проекты, которые закончены. И можно отсылать клиенту. То есть, э, и уже здесь будут храниться файлы, которые. Коммерческие. Читал. Да, уже... да, да, да, да. А, в уже... этот раз ты можешь прям ссылку на Google таблицу запихивать. С... Куда Еще раз. Может, ну, можешь взять, взять, я, сама вот эта вот строй, ну, стройка, ты можешь прям туда смету запихивать, ссылку на нее. На а, Сделать yeah. еще один пункт в карточке вот этой. Типа а вообще, кстати, с вот этой вот таблицы, ну, из нее, допустим... А, ну, получается, копировать надо, да? Просто... Ну, а, то, вот, то, допустим, Project Details, да, просто... А это он в pdf уже должен распечатать. Я понял. И прикрепить я его. Я просто раскатывал папки. А нельзя Либо... только, допустим, вот эту вот вкладку? Нельзя вот эту вкладку, например? А, вот. Я понял. Что это хочешь? А, Что? Ну, я, я просто думал, чтобы, допустим, Неважно, там, проект менеджеру, допустим, вот эти вот вещи не совсем важны, там, сколько прибыль там или еще что-то. Ему нужно вот эти, нужны вот эти цифры, по большому счету. Это бюджет на материалы, бюджет на, ну, на работу подрядчика. Ну, как, ну да, да, да. Это, ну, как да Вот. Ну, просто я думал, что как бы... Если что, это просто отдельным списком можно выносить из таблицы и ему пересылать, вместо того, чтобы он заходил в общую таблицу и ковырялся туда. Потому ну, что, да. в принципе, доступ. доступ вот этой вот штуки, я бы не хотел, чтобы у него был, потому что он ему не нужен. Мне не надо, чтобы он знал вот эти все вещи, мне не надо, что... ну, короче. Есть... Может, чтобы... Ну, в бизнес процессе тебе надо вшить, что после там, сметы, да, ему... В uh, PDF -и без цен, без, ну, ну количество только чтобы было а цен, чтобы не было. Ну, да, надо будет это. Я понял. Можно отдельную сводно взять, типа написать для project менеджера. И уже туда готово все вставить, чтобы кто-то PDF киму копировал и отправлял вот и все. Ага. Понял. Ну что, Коль, более менее похоже на э, какую-то компанию из глубинки России. Вот уже становится. <смех> <смех> да. Ну, да. <смех> уже ты да, что ты там спишь, я не знаю, раз что-то готово, да, там, раз что-то сделали, раз что-то отправили, раз что-то посчитали. Да, но с этим пока тяжело еще. Ну, в принципе, да, да, уже намного лучше сам... Мне еще печально, что вот мне приходится вот с этими вот ковыряться, то есть я их пока переношу, досматриваю, то есть я понимаю, что это пока я не отполирую процесс. Ну бы, да, бы придется показать его одиннадцатого. Выставление щит, ну, цены, да, ты, я, понятное дело, переживаешь, но ты как бы его, э, ну, типа, мы вот, допустим, кто-то может смотрит, да, там, ну, условно, там, типа, мы там, ну, типа, сделали смету и все, отдали и бросили, и там все они сами делают. Ну, месяца сколько ты уже, месяца два-три, мне кажется, ты будешь все равно это держать прям под жестким контролем. Потом будешь подпускать там, в мелких проектах, еще в каких-то, и то смотреть, что всех поставщиков там забили по новым ценам. А так, да, ключевой бизнес-процесс, по сути, вот который тебя и тормозил. Помнишь, мы когда с тобой созванивались, у тебя там 10 смет или сколько там лежало, и ты даже там конь не валялся? Или сметы были, которые были не отправлены, а уже сроком их прошел, и уже смысла отправлять нету, помнишь? Да, есть. Сейчас а у тебя цех, я не знаю, по производству смет, то есть ты их как бы херачишь, херачишь, херачишь, херачишь. Сметчиков новых же добавляешь, убавляешь, добавляешь, убавляешь. Вот Постоянно да. кто-то обновляет эти материалы, там сколько нужно за них платить, так что огонь. Угу. Да. Ну что, CRM-ка-то выдает тебе сколько-то уже клиентов там, потенциально есть? Не зря мы ее делали на коленках, которые CRM-ка. Выдает пока, ну результатов нет, но процесс идет. Мы связываемся, уже пишем, спрашиваем. Большинство, конечно, говорит, ну мы ждем, типа, ответа от клиентов там и так далее. То есть а Следующий шаг, когда, что, там, куда, там, ну вот такие. Нет, же. Мы их записываем на, вот, видишь, допустим не знаю, следующего шага не прописано. Я поговорю с Олей, кстати, вот точно. в отделе продаж. А? Там тебе в CRM-ку вот эту нужно заложить, следующий шаг, вот, допустим, стоит заявка, на нее надо ставить задачу следующего шага. И потом... Не, смотреть, это... Да, я понимаю это. Тут, видишь, у нас еще как бы такой, ну, уже какой-то, я не знаю, порядочный. Вот эту всю штуку надо в crm будет заталкивать. Следующий шаг обязательно на какие-то определенные статусы, чтобы ты понимал, что у тебя, допустим, 18 мет без следующего шага. Ну, то есть, и как бы ты менеджер за это долбил постоянно. Ну, типа, это очень важно. То есть задача всего вообще отдела продаж, там какой бы он не был крупный или там маленький, чтобы они назначали следующие шаги. Mm -hmm. Либо купил, либо отказ, либо следующий шаг по-любому у него. То есть вот этот next step. Это как бы, ну, это как бы ключевое, короче. Угу. я понял. То есть CRM-систему вот эту надо придумать, вот чтобы был следующий шаг? Ну, либо отказ, либо купил, вот и все. Ну, и перейдем в работу, да, там, на, ну, как бы, в отдел исполнения обязательств. Либо отказ, либо на всех остальных у тебя следующий шаг. Я понял. Ну, про работу еще буду, про звание, узнавать путильный поток вот давай еще посмотрим вот э, модель про которую мы тогда делали вот что у тебя там по функционалу осталось еще там э, Ой, э, э, э, я не прописывал. но price control у меня так и есть я этот ездит на трейдшоу на всякое это и коммуникации с адвокатами да, если ну и что ну, решение ну, короче легальных вопросов estimate я в принципе перенес да кстати ну, я бы так отважно не переносил, ну ладно. А как? А, контроль и прайса, я понял. Ты сейчас контролируешь офер. Э, а первый что... А research или company. Ну это просто делать э, поиск э, всяких новых э, возможностей, скажем так. Э, то есть э, э, лучшие цены, дополнительные поставщики. Э, э, а? этим занимаешься? Ну, я нет. <с2> ну, как <с2> бы, да, это частично есть такое, но пока так себе. Ну, а кто-то этим занимается, пока ты не занимаешься? Ну, да, ну, да, да Оля занимается. Но частично, без, с моим контролем, скажем так, это такое. А, ну, допустим, Настя, а мне... видишь, у меня здесь написано Оля и Настя, то есть Настя у меня занимается поиском дополнительно этих, всяких новых компаний связывается с ними. Вот она, допустим, их в Bitrix закинула. Вот, то есть она закинула сюда там 20 компаний, которые она там нашла. То есть вот уже как бы какой-то процесс в этом плане идет, но опять же, 20 компаний это фигня полная, потому что список у нее есть 100 компаний. Мало того, что здесь в компаниях есть как бы имейлы и информация, значит здесь можно сделать рассылку по ним, но их нужно сюда внести в и работать отсюда с ними. Ну, да. Мне ребята подсказали, как там все это грамотно настроить дело. Еще пока. Ну, это подрядчики, получается, твои, да? Коля, это подрядчики, получается? Ну да, это как генподрядчики, подрядчики, да. Которые... И потенциальные клиенты, получается. Э -э, да. Или потенциальные исполнители. Нет, клиенты. Они потенциальные а клиенты все. Угу. Да, мы поэтому, по в принципе, сейчас все Тут э, с телефонией пытаемся разобраться. Ни хрена у нас не работает телефон, короче. Угу. Ну, несколько таких вопросов, которые мы пытаемся решить. Ну, короче, это только неделя с ним прошла. Мы еще здесь пока, в принципе, ничего не делаем. Я только понял. пытаемся разобраться, что нужно делать. Ну, ну что, мне понимается, ну, движуха все это. Да, мне тоже. Уже что есть, что обсудить, что с посметом, что там э, по дебиторке, что по кредиторке, что там по платежной календарь, кассовый разыск не попадаем, что у нас там по профиту. Красный выделил, скриншотил, там все подправят, ну, то есть актуальность учета там Нормуль. Ну, Но главное долбить, вот эти большие контракты, на самом деле, долбишь, долбишь, долбишь, может, ты там 2-3 месяца их долбить, бахом тебя у на 500 раз, да? Это же вообще тема тем. Пошел в то это. и дело, я, я, я сейчас, получается, тысячу, вот у меня тысяча уходила в прошлой неделе, сейчас не будет, это? наверное, тысячи полторы или тысяча семьсот уходить на смечков каждую неделю. Это же ключевые, а, это инвестиционные бабки. Инвестиционные, да, мне как бы, чтобы быстрее деньги не закончились, чем мне придут контракты Потому что если я сейчас два месяца буду вот так считать, я не закрою ни один контракт, я Поль, Поля. да. А, чувство неопределенности преследуют предпринимателя всегда. Не, я понимаю, я поэтому не, я не боюсь. Даже я, когда они начнут платить, Я, я, я чуть чуть вылез. Не, ну это инвестиционные бабки, и туда она запихивать, запихивать, запихивать, как бы капусту. И все. И чтобы по ним менеджеры обязательно следующие шаги назначали, либо в отказ. Ну да. Все, у тебя, получается, система будет плюс-минус готова до отдела продаж. То есть чувак попадает в отдел продаж, ему выдается смета охрененная с коммерческим предложением, с полной детализацией. И потом отправляется клиенту, и, клиент, и менеджер, получается, долбит по нему постоянно следующие шаги. Либо отказ, либо купил. Прикинь. Ну, я надеюсь, те проблемы решать-то будет поприятнее. Ну, не то, что приятнее, это... Просто это будет, короче. допустим, Те проблемы – это клево с какой-то стороны. Ну да, да, ну то есть контролировать проще, управлять проще, объем больше, проще выполнять. И объем будет выполняться система. это вообще офигенные бабки. Ну, то есть, когда система работает и, ну, и получает системные бабки, это вообще кайф. То есть раз сметы сделали, этим позвонили, этим предложили, материал купили, этим заплатили, дебиторочку выбили. Да. Mm -hmm. yeah. Возможно, вот этого менеджера по продажам, который будет докапываться до всех, да там, ну условно, что там, когда строить еще что-нибудь, а, есть э, э, ну резон взять чтобы он, ну, как бы, был, ну, как бы, ну, условно на конфликт ну, выходил, условно, на такой, на микро, да, там. И для него это было нормально, чтобы он еще с дебиторкой работал. Не, а у нас, кстати, это будет, потому что я, в принципе, за то, чтобы проект-менеджер занимался, как бы, выбиванием денег, потому что, раз он ведет проект, как бы, он должен довести его до конца. Проект заключается же в том, чтобы не потратить бабки, то есть проконтролировать бюджеты и, ну. в принципе, собрать бабки. Ну, да, то да, есть, да. Э, ну, а. точнее, то есть мы ему поможем, скажем так, с точки зрения, э, это, если что, там, подпинать кого-то, но с легальной точки зрения, э, а он должен это пилить. Сейчас ну, смотри, то есть ты структуру вот эту устраиваешь, то есть mm -hmm. он там допустим бабки с них выбивает вот этот вот в конфликт входит все дела а, но смотри вдруг у него что-то не получается какой-то конфликтный момент условно mm -hmm. то есть выходит условно на поле деятельности папа ну это ты дает mm -hmm. всем люлей забирает капусту с этого с клиента и говорит слушай я показал тебе как надо иди работай ну типа вот так вот ну, то есть в любой момент ну, то есть в любой момент, чтобы они понимали, кто здесь ну, хозяин всей этой движухи. Ну, то есть кто вообще, как бы, ну, вообще, во-первых, понимает, как это происходит. Во-первых, если что, заходит туда и как бы всех там по это, ну, как бы, ну, понимает, что он спрашивает. И, короче, сам может, если что-то сделать, ну, как бы не делать, потому что, ну, ты его поставил там, условно вот так. И это вот такой контроль они должны чувствовать по-любому. Я понял. Ну, да. То есть просто отдать там типа знаешь вот это вот все волшебство типа пришел там чувак крутой я ему все отдал он там все делает вот а я типа ну типа умываю руки нет ты короче если что там как мне что то быть добр погрузиться и покажи как надо там условно тогда они тебя уважать начнут и тогда бизнес-процесс еще чуть-чуть будет. понял понял то есть система, как бы ты типа систему построил, она типа работает, и тебя там никто не уважает, типа, и как часы, такого, ну, ну блин, все равно это держится на твоем, ну, на твоем лице, на твоей хватке, там, вот такой штуку. И это надо прокачивать. Так что, если ты верил в спасителя, который придет, и типа будет затягивать? Да, нет, я, я Я тебе больше скажу, я тут, э, ну, как бы, я всегда-то жил правдой и верой в то, что. Бизнес сам работает, как бы. Я, я такой, я, я думал, что ну, однозначно так и есть. С другой стороны, я вот сейчас думаю, ну, я не знаю, как бы это правильная или неправильная логика. То есть Но. в бизнесе, ну, вот допустим, даже если я директор этой компании, например, если все, все процессы правильно настроены, то оно потребляет, ну, скажем так, не так-то много времени. То есть можно и руководить и несколькими бизнесами, и несколькими компаниями, и несколькими структурами, там неважно, заниматься несколькими проектами, но сам факт, что если структура выстроена правильно, у тебя не со, ну, с этим как бы нет проблем. И тебе да. не нужен дополнительный, там, скажем, вот здесь вот мне не нужен дополнительный директор какой-то моей компании, чтобы, ну, может быть, когда их будет там пять бизнесов. Имело бы смысл взять директора, который бы руководил там всей вот этой движухой. А, и мы раз там в неделю с ним встречались. А, но пока, мягко говоря, раз в неделю встретиться со своими ребятами, как бы это не проблема. Вот, то есть, да, да. Когда объем будет, тебе даже и директора не надо будет. Тебе надо управляющего, который выполнит те алгоритмы, которые ты ему скажешь, и все. Ну да, да, в смысле, да, управляющий. Вот. А некоторые же не хотят, допустим, вот этой в которой мы занимаемся, мы же долго и занимаемся. Ну да. То есть мы уходим в чистое поле, начинаем копать фундамент, ну, как бы, ну, короче, жесть. То есть это будет там через три года, например, там только построено, мы там будем жить. Но мы сейчас уже, там, знаешь, там, по уши, кредитам и. Это... Никто же не хочет так делать. Все думают, что сейчас наймем чувака, заплатим какой-нибудь компании за автоматизацию, и у нас типа все будет тип-топ. Вот. А выстраивается оно как раз вот так. И когда ты так выстроишь, ты будешь, ну, конечно, проще управлять. Ты там, ну, если масштабнешь, ты наймешь управляющего, с которого будешь спрашивать конкретные показатели по дебиторке, по, конкретные показатели по э, сметам, обсчитанным сметам, в следующих шагах. Ну, то есть, ты как бы структуру будешь жестко понимать. И тебе мало того, что тебе вот в этой структуре как бы будет комфортно и просто работать. Если что, ты там, ну, всем по шапке там условно даешь. А создать такую же структуру, условно там, ну, как бы, там, не знаю, продажи мороженого для тебя будет вообще вот так. И ты будешь уже пользоваться этими инструментами, как, ну, блин, чем-то таким, ну, как бы, блин, ну, как бы, Очевидным, да, что ли. То есть ты уже там по-другому не сможешь. И там ты еще проще будешь управлять, условно, такой штукой штукой. Но с тобой бы я вот хотел бы, чтобы э, ну вот, отточить жесткой управляемость, да, там, ну, ты вот сейчас как управление, да, получается, ну, пробуешь себя. Чтобы в другой нише, да, например, там ты отточил свою штуку. Вот. И эта ниша это внедрение финансового управительского учета с Николаем Ишиным на американской земле. Ты сейчас здесь высыпаешься, да, у тебя там пойдет, контрольной контрольные точки будем с тобой пробегать по-любому. И уже туда, допустим, внимание свое зальем чуть-чуть. Вот, хотя бы одного, там, двух клиентов протащить, хоть как-то, да, на себе, там, без разницы. Ну да, попробовать надо. Да, да, да. сейчас все получается, crm нормально вточить, сметы до конца, чтобы они счет выставляли. А, потом и потом маркетингом добить, да, например. Потом ты паузу возьмешь, возможно, выдохнешь, отдохнешь, сгоняешь по выставкам, да? Ну, попробуй. Ну, нафиг. да, пока далеко. Ну, все равно, что ты отдохнешь, ну, как бы выспишься, чтобы у тебя синяков под глазами не было. Ну, чтобы ты представительскими видами ну, так сказать. А не то, что какой-то прораб докопался там на выставке до клиентов Да? Ну, да. Короче, чтобы на директора был похож, по выставкам погоняешь. Потом, в принципе, можно там чук-чук-чук все дело обкатать. Ну, главное, чтобы этот гребаный коронавирус закончился. Да и да. все. Ну, так у нас ничего не тормозит вообще. Ты сейчас, ну, как бы, сколько вот так времени если ну, тратишь? Час? Час, день? Не, не, ну, это... Я, я вру сейчас скажу скажем с восьми утра до ну как бы скажем давай, давай другому, плотной работы может быть часа полтора-два это вот если плотный но с точки зрения как бы сколько времени ну вот допустим я с 8 до 2 стараюсь решать все вопросы по работе в компании то есть я там прозвоны, созвоны, сметы, всякие решения, митинги, не митинги, короче, вот все вопросы вот эти решаем там до двух часов. После а вот двух часов... Эмоционально а? а? забирают вот эти вот, дебиторка, вот эти, так сказать, и вот эти вот. Ну да. Если бы их не было, ты бы быстрее еще, ну, как бы проворачивал. У меня сметы как бы забирают время. И, mm. и вот эти вот да дебиторочка. No, то ладно. есть даже, по, ну, почему? Потому что я про дебиторку думаю. То есть у нас у нас еще с более-менее мы с Олей как бы выстроили процесс, да. То есть э, когда она там подбивает мне цифры, то есть она, мы к понедельнику там вторнику подтверждаем все там вопросы, кому мы вставляем счета и так далее. Она, она мне там списком присылает, мы выбираем, разговариваем там, выставляем счета, а потом там, к среду-четверг она с ними там списывается по имейлам, e короче, пытается бабло там все забрать, и где-то в среду мы с ней подводим итоги, что мы выплатим к пятнице, основываясь на информации, которую мы имеем, то есть сколько бабок в банке там и так далее. Вот. И как-то так вот. То есть, в принципе, с этим мы более-менее устаканились, но другой вопрос именно забирать быстрее бабки, то есть ну, смотри, вот эта тема а остается. Этом, думаю, да, можно на управляющего, ну, как бы, увеличить объем, допустим, в 2-3 раза, и управляющего ставить. И он будет то же самое, то, что ты сейчас описал, то его будет функционал. А вообще, вот э, с точки зрения управляющих, какого уровня у них зарплаты? Ну, к примеру, если сравнивать э, ну, с линейным персоналом, там, насколько он выше, больше, ниже, шире, там, сколько у них. Ну так, если а, просто, если его не называть директором там какой-нибудь огромной компании, а вот в принципе… Тысяч ну тысяч семь будет, мне кажется. Ага. Я понял. Но его надо на, на объем раза в три больше брать. Ну да, чтобы он занят был. Потому что если его брать сейчас, то это, конечно, да, это, мягко говоря, не мы готовим, чтобы налить на нее, ну, как бы, трафика, чтобы не потерять клиента, закрывать их максимально четко. То есть у нас производство смет, там, после сметы когда никто кто докапывается, продает, ну, закидывает в работу. Все, мы на эту штуку наливаем маркетинг, у нас, как бы, объем увеличивается. То есть ничего не должно треснуть, но, может быть, производство, да, там, у тебя, ну, исполнение обязательств, там, треснет условно. Там подолить еще этих project менеджеров, все, в принципе, у тебя, как бы, все, масштабировалась компания. И все, и ты потом, как бы... Созвонишься с тем-то, с тем-то, с тем-то, тем ну, короче, вот этот функционал. И ты говоришь, короче, дорогой, я не знаю, помощник, ну, я не знаю, заместитель директора, там, или помощник директора, короче, его назвать, у тебя будет зарплата, допустим, такая, тебе нужно делать вот это, вот это, вот это, вот это и все, ну, и окей. Может, у тебя и Оля там кто-то, ну, Оля до пятерки зарплату поднять, и вот она у тебя будет управляющим. Короче, если ты шаришь, прям досконально что-нибудь надо делать зарплата вот этого, я не знаю, директора по развитию или генерального директора, она как бы сводится вот э, до уровня Ольги, которая просто по функционалу бьет, который ты расписал, и периодически она тебе как бы отправляет отчетность как собственнику и все. Но в любой момент ты зашел в таблицу и говоришь, а тут что, а тут что, а тут что, а тут что, все аренки что за хрень, тут что за хрень, тут вы что охренели, почему не обновляйте? То есть ты как бы процесс весь знаешь что Ну да. Вот это, вот это крутая тема, ну, как бы. Но ну, истинная крутая тема отстроить этот процесс, чтобы он как бы заработал. И, ну, так, ну, знаешь, такой раз месяцок прошел, раз что-то там ну, стукнуло по твоей технологии, как бы раз кайфанул, ну, типа как вина, знаешь, попил. Mm -hmm. То есть mm -hmm. от этого, как бы, кайф такой, знаешь. Но ну, это такая, как бы, тема, ну, вот этих коммуникаций, там, отношений, систем, таблиц, CRM там. Короче, ну, я, ну, чтобы ты понимал, я прям кайфую вот этой штуки, но я, блин, ну, мне хлеб не кормить, да, вот, вот там что-нибудь, цифры, показатели, там, что, кого куда, где бабки там, кто что сделал, какой, какой функционал, те, что там, завершенки, не завершенки, целем-системы, вот это все, ну, прям вообще приходит. Мне как-то мне нравится это лепить, но мне не нравится с этим потом возиться. Потому что, ну вот ежедневно в это погружаться как-то тяжело. Вот с финансовой таблицей, как бы, я окей, но опять же, вот я ее, как бы, скажем так, делегировал. No. Ну нормально, знаешь, то есть меня как бы не сильно парит, то есть вот мы там периодически проходимся по ней. Это нормально. Но если бы вот каждый день выводить эти цифры, я знаю, что на день номер 25-45 я там уже начал бы угасать, потому что, ну, как бы тяжело. Вот на, найти проблему и расковырять, это еще как-то по приколу. Смотри, ты, ты подумай просто, тебе тяжело заполнять вот эту хрень. А кто-то думает, о, ни хрена, да я вот эту каждый день ни хрень заполняю, еще бабки получаю, все понятно, все ну, хоп, все понятно, что меня ждут, понятно, что делать, понятно, что это, еще и бабки понятные. Ура, я нашла себе работу, которая вообще как бы без этого, какого, ну как ну, бы без, без, меня, без уровня абсолютно. Да. Неопределенность, у а. все определенно. Зарплата определенная, что делать определенно, какой отчет определенно. Все, раз, два, три. Я это делаю, получаю бабки, все, до меня никто не закапывается. Еще и бабки я за это получаю. То есть есть такие люди просто, ты другой, я тоже другой, ты меня вот за эту мою же таблицу посади, ну максимум двое суток, все, я обливать начну, как бы у меня недомогание будет, как бы. ну то есть я не смогу, ну, ну вот это. А есть другие люди просто, и, ну, не каждому быть, я не знаю, предпринимателем или президентом, или, ну, ну то есть люди разные бывают, кто-то кайфует от разных тем, вот. Но конфликтную ситуацию тебе нужно прокачивать, Николай, я точно скажу. Этот навык нам еще пригодится. Ну, это да. Это я понял. Да, потому что там контракты, которые побольше будут, там надо будет болты затягивать, ребята. Но... Ну, там на самом деле легче должно быть. Но все равно вот эту вот линию свою, ну, как бы, вот эту красную линию, что ты нормальный чувак, и тебе нужны бабки за выполненную работу. Ну, как бы, нужно держать всегда. И, мало того, нужно потом дрессировать э, э, менеджеров, да, вот на эту штуку, чтобы они прям жестко за это, ну... Потому что они, как бы, будут слабинку давать, ты говоришь, ребята, что, хренели, что за фигня, Тым -тым -тым". То есть с ними тоже этот вопрос надо будет прорабатывать. И если у тебя этого навыка не будет, как ты его передашь своим сотрудникам? А, ну дебютер, как да, да, да. этот нам по-любому нужен. Да. Ты, ты да, я прикидываю просто по календарю на следующую неделю, там неправильно цифры стояли. Короче, на зарплату хватит на следующую неделю, а подрядчикам уже не хватит денег. Ну ну что, Николай, как ты думаешь, э, в преддверии праздника победы? Как бы ты победишь, нет? Конечно. Ну Конечно. что, с ну, наступающим тебя? Ты что будешь праздновать там 9 мая? Нет. Ты что, не русский, что, не русский что ли? Русский. Так а в чем? Ну, уже все. Отпраздновали уже, да. Уже 75 лет или сколько там уже праздновать? 5 лет. А? 75 лет юбилей. но... Ну. тебе, mm. неужели, ничего русского там осталось? П -п -п -п -п Пивка, может, выпить <laughs> Для рыбка. Mm. Да, нет, что не осталось. Просто здесь, э как бы, знаешь, там э, в России это как-то оно обволакивается какой-то историей, каким-то таким э, событием, а здесь, здесь это не событие. То есть, как бы так: Знаешь, так, между собой, там, ну там. За него победу. Ну, да, да, да. То есть, да, есть как-то так. Нет, Он проходит кажется, незаметно. Мне кажется, ты как агент кировля должен там политику партии проводить нормально. Не, ну у нас здесь есть некоторые. Они себе на стеклах там пишут, что типа что-то я еду на Берлин, блин, на всякую подобную но. Я таких не совсем понимаю, Ну, кстати, а вот ленточки здесь очень много кто вешает себе. Mm -hmm, прикольно, есть. прикольно. А, с ленточками часто ездят ребята, ну, а, слушай, mm -hmm. я, я тебе больше скажу, здесь, как это, проще, скажем, этот конфликт не, не разжигать, здесь просто много разных людей, скажем так, здесь такое, этот, и украинцы, и все, так знаешь, живут так близко, и у каждого свое мнение на эти счета. Ну, то есть, и кто там кого победил, и кто там где чего участвовал, кто там преступник, и кто там герой. Короче, здесь до смешного доходит иногда, конечно. Ну, то есть, просто это перерастает в конфликты серьезные здесь. Mm -hmm. Вот, так что... То есть, у тебя и там есть... Э... Подарок Вселенной точить свои эти Конфликтные навыки. Там придется драться где-нибудь с кем-нибудь. Там конфликтные навыки уже не помогут. Ну, Ну, нормально, короче. Все, разберемся. Ну, что получается, Америку сделаем снова великой. Да. Опять. Голосуйте за меня. Да. Хорошо. Все, давай я побегаю. побегу. Все, все давай. До да. да. следующий раз. Да. Я скажу, когда либо в четверг, либо в пятницу. Также окей, решим. Без да. вопросов. Все, спасибо, счастливенько. Давай, пока-пока. А. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Пиши обязательно в комментариях, что ты по всему этому делу думаешь. Обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео. Обязательно нажимай на колокольчик